Привет! В сегодняшнем видео я расскажу, во что нельзя поиграть в России из-за санкций. Поехали! Первая игра, которую ты не сможешь купить и установить, это Киберпанк. Киберпанк 2077 сделана компанией CD Project Red. Вышла игра 10 декабря 2020 года на платформах Xbox Series XS, PlayStation 4. Box One, PlayStation 5, Stadia и Windows. Также киберпанк известна как самая забаганная AAA игра в мире. Наверное, и к лучшему, что в нее нельзя поиграть. Кто знает. Ну, переходим к следующей игре. Следующая на очереди игра ⁇ Ведьмак 3. Ведьмак 3 сделан, догадайтесь, от кого? Платформы, на которых выходила игра ⁇ PlayStation, Nintendo. Xbox и Windows. Дата выхода 18 мая 2015 года. Видимо, это самая известная open world игра в мире. Спросите у любого геймера младше 30-25 лет, он скажет, что знает. Также в 2014 году игра получила номинацию как самая ожидаемая игра, а в 2015 игра года и best role playing game. Жалко, что мы не сможем в нее поиграть. Следующая на очереди игра это Ботва. Ботва сделана из компании Nintendo. Игра вышла для платформы Nintendo Switch 3 марта 2017 года. Игра в жанре Action Adventure, Action RPG и Open World. Номинации у игры дофига перечислять не буду. Можете посмотреть в той же Википедии. Ну а на этом я полагаю все. Поставь лайк, подпишись на канал, а также нажми на колокол. Ну и до встречи в следующем видео.